друзья приветствую вас как вы уже поняли сегодня мы будем играть в игру под названием звездные войны джедаи павший орден игра вышла уже как полгода назад но вот только сейчас мои руки дотянулись до нее но это интересно далеко не всем поэтому начинаем выбираем уровень сложности рыцарь джедай так это щадящий режим режим истории это сюжетка слабые враги сильные я понятно мастер джедай хорош в ближнем бою но это не про меня Грандмастер джедай. Сложные напряжные бои. Напряженные, извиняюсь. Ладно, давайте рыцаря возьмем. Если будет просто, то по ходу игры сменим сложность. Так, вот сюжет. Ситки, короче, поубивали всех джедаев. Может, конечно, выжившие еще и остались, но они хорошо скрываются. В отличие от нашего главного героя, который находится у них под носом. Будучи слесарем-ремонтником третьего разряда. Знаете, орловое пение очень подходит под атмосферу этой игры. Разработчики посчитали, что субтитры здесь не нужны, это очень печально. Не хочу тебя прерывать, Кел, но нас ждет босс. Кажись нам свезло. Ты ж тип из сериала Бесстыдник. еще в угоды он Джокера играл. На линии 10 а есть проблема. У транспортера заело захваты. Нужны двое, чтобы проверить там кабели. Эта задача не из простых. Гильдию удвоит оплату за смену. Давай, Кел, надбавка нам не повредит, а? Ладно, отлично. Идем. За работу. Сюда. Уже иду. Начало мне уже нравится. Наша задача проверить кабели от захватов. Оплата у нас двойная. Ну, в принципе, почему бы и нет. А, а, да. Я так понимаю, обучения здесь нет. За такие деньги... Не, Не волнуйся. Озвучка просто охренительная. И как долго набежать туда. Наверху! Зацепка у ассасина. Вы только посмотрите, как кинематографично это все выглядит. Только взгляни. Корабль сепаратистов. Давно не видал барышников. Да. Давно. Разберем и получим деньги. Вперед? Куда идти? Наверное, сюда. Легчерф. Эй, ты цел? Я в порядке. Но лестница конец. Ищи обходной путь. Ничего, я находчивый. Встретимся там, друг. Так, сказали, я находчивый, да? Это хорошо. А что с камерой? О, другое дело. Осталось только выход найти. Это, наверное, он и есть. мне и без скейтборда нормально. Василь, Ты нелегальный мусор. Ты чё, попутал? Нелегальный, но мусор же. Быдло какое-то стоит. Вот вспомните R2D2, какой он был. Как он освистывал своим волоском? Да был самый добрый робот или дроид, как там правильно. Тут, я так понимаю, собрали много игр воедино Боевка как Dark Souls, а паркур от Ассасина, Uncharted да, и Ларисы Крофт. Почему нельзя туда долететь, на лифте подняться, ну или на крайняк, я не знаю, по безопасному пути пройти? Полегче. Просто прохожу мимо! Я не понимаю, здесь такие конструкции? Неужели не забыло построить безопасный маршрут движения по кораблю? Я сомневаюсь, что здесь все могут бегать, прыгать, как наш герой. Я уже чувствую вкус кредитов. Сегодня гуляем. Давай закончим побыстрее. У -у -у. Что за рукожопы это строили? Рискуешь, Хэлл? Рад тебя видеть. Взаимно. Смотри, не собирался держим баланс похоже на крыс со свалки О. просто иду мимо ребята не выходите и не приветствуйте смешно пошутил на самом деле нет легких путей не ищем. А зачем? Зачем искать легкие пути, если вот... Кэл, встретимся у захватов! Звучит неплохо, скоро буду! Я в голове даже цифры воспроизвести не могу, сколько они мне будут должны за эту работу. Что происходит? Почему все ломается? Зачем посылать меня в жопу мира починить сраные захваты, когда у меня здесь все рушится? Ты здесь О, оказался? Ты. А ты как здесь оказалась? А? А? Недавно в Ларису Кров ты играл. Она тоже так умеет. Потрачено. Они а не, живем. Куда когда они на скейтборд выдадут? О, вот это эпик. Смотри, карамельный резак! Вот это да. Эй, нам нужно идти! А? Опять камера фиксируется. Непорядок, могли бы за полгода и пофиксить. А что это за моллюск там? Китайская копия Кракена? идти. Наверх, что ли? О! Они крыло режут, да? Побежали. Стюарт Литл, учитель Сплинтер и Рататуй. Мужики, сколько вам платится за это? Закончим, пока они не начали резать крыло. Как же классно это смотрится. Элл! рычаг управления внизу! Где внизу? Красота. Рискуем, нет? Поздно. Потянуть. Готово. Теперь ты. Хорошо. Секунду. Так, заход зафиксирован. Заметьте, О, и тут все там? рушится. Я здесь. Над диалогами точно Напугал люди работают? Смахивает на искусственный интеллект. Тут эвакуация нужна с корабля, а ребята. Готово! Давай сюда! Да иду, иду где мой меч? где ситхи? ситхи иди а все в сценка. истребитель дедаев просто клад настоящее сокровище сколько он тут валяется? года четыре? Пять. его пилот погиб в лучах славы о дедаи просто ужас а я всегда говорю что не все они предатели в смысле предатель Может быть. Он что не знает, кто я <просе> это? это наш счастливый день. Империя извлечет из него полезные материалы. Да. Разбираем битые корабли, чтобы переработать их и построить новые. Ну и круговерьте. Кстати, платили во времена республики получше. Эй, ты за языком-то следи. Послушай. За такое заплатят Столько, что ты сможешь свалить из этой дыры. Ага. С чего ты взял, что я хочу свалить? <связать> ну же, Кэл, ты еще молод. Не бери пример с меня. Когда-нибудь у тебя будет другая жизнь. Но это не Дай точно. Найди свой путь. Да не, прав. Я останусь. Как скажешь. Пора бы нам вниз. Ты меня совсем не слушаешь. Это что? А, так это кролос рвется, который те же рухожопы делает. Не обращай внимания, правда, я уже привык. Я уже чувствую, как жопу натер. Нет. И... Спасибо, Кабелян. Брауф, ты живой? Нет, Эл, он норка держится со всех сил за выступу. Брауф! Держись! Да, ты там Я держись! Это не есть, хорошо. Нет, не отпускай! Не удержаться! Скажу всем, Брау, что ты от меча Ситха нет. умер. Слышали звук? Как будто Спидермен паутинку пустил. Да, читер! О! Минус, добра, Брау! ты цел! Я в норме! Только прижало. Пилота нет. Как это нет? А все, фузил. Я вытащу нас отсюда, держись. Осторожно, дядя! Перикись! Это же ты его летит! Держись! Прав. Ты цел. Надо уходить. коваль! Да. Все так быстро. Что это было? Это же все ты, да? Ты использовал силу, да? Тебе показалось. Ясно? Слышишь Но меня? Я ж видел. Я же своими глазами слышал. Видел. Прав. За тебя же Я знаю. Это понятно, понятно. Знаю. Самое главное, он для себя подчеркнул. Так что ж. Будем осторожней. Да. Ага. Что-то мне Прауф уже не нравится. Мне интересно, что там Кракен делает? Какая у него цель вообще? Кто такой по жизни? Может он нефть добывает? Или утилизацией занимается? Ладно, не суть. У меня что, звука нет? Ну уже, говорите. Ну и как ты? В норме. А ты? Тоже, да. <связь> Кэлл. Мы давно работаем вместе. Я впервые вижу что-то подобное. Мы с тобой такое пережили. И... Я знаю, как ты рисковал. Я перед тобой в долгу... О, Я серьезно. О, за это не переживай. Может ты того спискаешь? Сперва мне нужно забрать кое-какие вещи. Тепперс поможет мне. А, он вроде как на Наршадда. Да. Мы теперь не скоро увидимся, прав. Да. Ну ладно. Ладно, Кайл. Эй, ты чё, спишь, что ли? Рядом тело, которое за вознаграждение говорило. Давай, вставай. Ух ты! Дайте пройду. Видели? Я как мим. Даже не дотронулся к нему. Ничего себе. Че ты смотришь? Он по-любому сдавать нас Браво, пошел. Подожди. Да подожди. Куда все исчезают? Куда ты идешь? Нет, пик, Эл. О, почти догнал. Да что ж такое? Не понял. Откройте сейчас же. Это как? Сон, наверное? р 2 d 2 я знал, что ты жив. робот а все он сдал меня у меня клаустрофобия откройте магия так это мастер йода астероида Вник. Слушай и запоминай Учитель Верь только в силу Понял, понял Ну да, сон, как мы и думали Поезд стал. А ты проницательный э -э Что-то здесь не так Это же ситхи Настоящие Боже, я вас дождался. Мастроится. Может, очередная проверка на контрабанду. Да не вряд ли. Вот этот вообще опасный. Они, наверное, сильнее, чем те, что убили. Задрусь. Может это дочь Дарта вейдера Это точно все? Да, вторая сестра. Кто? Вторая сестра? Мы ищем опасного беглеца. Это не какой-нибудь анархист, а последователь мерзкого ордена джедаев. Если не выдадите предателя, вас обвинят в заговоре. Лучше рассказать правду, иначе всех вас ожидает смертная казнь. Наверное, мне стоит признаться. Да ну, прекращай. Они тебе все равно не поверят. Я... Не человек. Я столько лет работал в этой дыре. Еще до войны мы ремонтировали корабли. Лучшие в галактике. Ч он там прячет? Добре империи. Инженеры Стали разборщиками А рабочих Просто поработили Ааа Фоллэмитатор Мы все это знаем Просто Боимся сказать Для империи Мы все лишь ресурс Да Ты прав Ты че дура Палила Твой меч, неужели? Ля, как технично, как будто репетированно. А вот Работает джедай. Минус свой а вернулся. Проверь, что это было. Ау, ну и боль! А. Стоять, не с места! Как ты здесь оказался? Полегче. Тут посторонний. Эй, может, не будешь докладывать? Молчать! Это Тикей-8192! Отведайте силушки джидайских. Пока что игра просто идеальна. А ч меч синий? я красный хочу. Слышал, что передали подряды? Джидай? Это предатель! Вот атаку! Тьф, тьф. я его достану! А, понятное, пожалуйста! Объект здесь. Огонь на поражение. Режим парирования. Активный. Они не смогли тебя Я смогу. Отступаю. Грузовой люк заблокирован. Попадите по нему наконец. В атаку. Больше никому не погибать. Я выполню твой приказ. Тебе меня не испугать. Окей. Open the door. Выход один. Это ты Пока что все очень легко. Не останавливаться. Кому он это говорит? Я не видел, чтобы ты утром занимался вместе со всеми. Я решил отдохнуть. Так, я готовлюсь. Так, атакуем его! хорошо салья. <связь> ништяк сколько что-то анимации убийств Быстро, чем я <связь> Сихти Если беглец покажется, я его думал, я думаю как классасик. ждут меня. Они меня комплиментами сейчас убьют. Ты нас не победишь. ему в нас Всех убьет. Вот одна умная <связывая> выс. Да не, норм. <связывая> <связывая> <связывая> Просто в щепки пацанам вознес. Так, вытрежем. Втгиваем пузы. Пойти вперед, остановить поезд. Понимаю. так Что? Истребитель лишний? Надо успеть между выстрелами. Верно сказал. Сейчас. Сейчас. Ребята, если вам нравится тематика звездных войн, советую вам посмотреть сериал. Интересный такой Мандалорец Рекомендую просмотреть Пишите комментарии, кто уже посмотрел. Делитесь своими впечатлениями. Понабирают пилотов, по объявлению Красиво. Жаль, пилот, покажу. Они отстрелили цифр... Чего они отстрелили? Надо вниз! Думаешь? А! А! А! Это точно звуки усилий Нет, нет! нет! Ну, а переносимся в атмосферу ванчарта это. Во! Это плохо! Вот зачем он со мной говорит? Только наверх! Нелепые подсказки дает, типа, куда идти. Если это стелс, другого пути нет. нет. Как в кино прям... Смотрим, слушаем. Ну стрелял, чего ты ждешь? Хорош. Ты кто? Мы поможем тебе! Кто вы? Не сейчас! Беги, беги! Подберем тебя, когда сможем! А сейчас не судьба? <звы> ну ладно, доверимся, некрасивым знакомки. И снова вверх. Интересная концепция опыта. Сегодня электричка подъехали файл файл давайте мы разберемся Нет, но... Ты, надо его. Понимаю. Да, да. я с этим разберусь это очень быстро еще жертвы да, атаку! Угу, удачи Сейчас нельзя допускать ошибки. верно что еще ЕХЗ. поезд стал определенно проницательным Не к добру. Вот это было зрелище. О! Опять жопа горит. Не, ну кино. О, красивая женщина за мной прилетела. Окей. Что-то не особо у меня получается. Нет! Вот немного в шоке. Но такого не жалко, это ведь не R2-D2. Короче, ребят, придумал конкурс. Первый, кто напишет комментарий с ответом, сколько раз в ролике я произнес R2-D2, получит мышь Afotec X7-710BK. Она не новая, но зато бессмертная и все еще топовая. Повторяю условия, вам необходимо написать комментарий, сколько раз я произнес слово R2-D2. Всем удачи, а мы продолжаем. Вот и вторая сеструха. Что-то мне подсказывает, что она в качестве пособия. Куда собрал? Знакомая стойка. Похоже, ты прошел подготовку. Ну есть такое. Кто твой учитель? Подава. Вдруг я его убила. Сомневаюсь. Кто пожертвовал собой, чтобы ты вышел. Да я хз, кто меня тренировал. Нара люк Скайуокер или Строит Йода. Терпение. Это еще почему? Есть шансы на людей, нет? Я просто смотрю, хп у нее многовато и дерется не слабо. У меня палец искрится уже. тюй и все. А меня-то зачем стрелять? не повезло. Иду некрасиво, иду. going Закрой дверь, дура. Скидывай, скиду ее. Мартышка сообразительная. Так, гаси эту штуку и садись. Спасибо за помощь. Кто вы такие? Я вас не звал. Идите как на... Сэра это мой капитан, Грис Дритус. Как дела? Норм. Дрис Дритус. Да, мой корабль. Но заправляет тут всем это леди. Все-таки леди, но. да? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например, возродить орден Джедаев. Вдвоем? А, а кто еще? О, мы тебе не подходим. Совет джедаев? Их нет. О. То есть у вас только я. Капитан, берем курс на Богана. Так точно. А пока что пойди отдохни. Иди, не бойся. Пока. Что значит пока? Ты мне угрожаешь? Конец? Нет? А, опять спит. Будет другая жизнь. Найди свой путь. Ты разговаривал во сне. Чуди. Тебе повезло, я старых не трогаю. за стол наверное для улучшения мяча а тут уютно ладно пожалуй остановимся на этом моменте как только этот ролик наберет 300 лайков я сразу же возьмусь за прохождение второй части если ты впервые у меня на канале и тебе заинтересовал хоть один мой ролик, подпишись на канал, ведь дальше будет еще лучше. Ну и не забывай про конкурс, условия вы уже знаете, если нет, смотрите ролик полностью и обязательно наткнетесь на них. Всем пока.